Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «РУСТЕХПРОМ». Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат «Эватор-10» настройка даты и времени. Программирование даты и времени на кассовом аппарате ватор 10 производится только при закрытой смене. Для этого необходимо выбрать пункт меню «Настройки». Дата и время. Указать корректное время. Указать корректную дату.